Уважаемые россияне, добрый вечер. В студии с обзором событий минувшей недели. Сами видите кто. В последнее время меня обвиняют в давлении на средства массовой информации. Но я, понимаешь, не давлю. Я просто пытаюсь объяснить как я, так сказать, ну, вижу телевидение. В сложных условиях перемен прессы сама нуждается, так сказать, в Вот почему, несмотря на крайнюю занятость, я, ну, и другие руководители там вынуждены принять личное участие в создании передач. Репортаж из Чечни. Мы с вами в самом центре Грозного. Грозного, города Баздок. Мирное небо, никакой канонады, никаких пожаров. Кстати, наш директор ФСК, сам бывший пожарный, и он бы, конечно, ничего такого не допустил Ну, как вам тут? Что? Просто нет слов. Как вас кормят? Нас кормит хорошо. Что? Я говорю, кормит отлично. Да не только.. Первого, второго, третьего, ну и четвертого, пятого, шестого, Семного, седьмого, седьмого, восьмого, достаточно. А то некоторые говорят, что у солдат пустые котелки. Ну что, у солдат такие отцы командиры, они скорее свое отдадут, а солдат накормят. Так что... Если у кого есть пустые котелки, то это вот у генерала. То есть я хотел сказать. Вы, вы не волнуйтесь. Все вас прекрасно поняли. Вот здесь находится мозг всех операций в Чечне. А скажите, почему вы не перестали бомбить после президентского указа? Так мы с 23 числа и не бомбили. 24-го бомбили, с 23 нет. Ну, а какая задача сейчас стоит перед вами? Выдрузить флаг над Вейхстагом, а, на так называемом а, президентским дворцом. И у нас для этого все есть. Флаг. Флаг. Егоров. Сейчас ищем Кантария. На этом мы заканчиваем репортаж Вячеслав Костиков, Специальная для МТВ. Холодильник, видеомагнитофон, автомобиль и все это от хлеб. Из хлебного мякиша, как настоящие. Предлагаю вам суперигру. Согласен. Итак. Вы согласились на супер игру. Скажите несколько слов о себе, где вы работаете. Я в доме заседаю. Итак, вы нигде не работаете. Супер игра. Внимание. в студий. Слово из трех букв. Часть тела. в студий. Вы можете назвать слово целиком? Нет. Итак, часть тела. Вы, видно, ею давно не пользовались. Хорошо, я разрешаю вам назвать несколько букв. Х! Mm. Еще! Oh. Есть какие буквы в этом слове? Попробуйте назвать все слово целиком. Ну, не скажу. Жаль, вы были так близко к победе! Я ведь подсказывал, часть тела, которой вы давно не пользовались, это ухо! Вы же никого не слушаете! А я думал... Нет, рекламная пауза! Я где-то испачкал мундир, а пятна не отстирываются. Попробуйте карит. Попробовал. Попробовал. Каких только экзотических животных не держат сегодня люди в своих квартирах. И крокодилов, и обезьян, и даже страшную рыбу-пиранью. А здесь живет совершенно незнакомое, но абсолютно ручное существо. Это кто? А черт его вот прибился. Сейчас знаете, кого только не привозит. Вот он, наверное, надоел, выбросили. Он ведь давно за мной бегал, но в руки не шел. Не шел? Не шел. Бывало, дашь ему что-нибудь. Ну, жалко животину, отворачивается. А то есть за руку народить тяпнуть. Ну, думаю, черт с тобой. А тут в декабре дверь открываю, смотрю, сам пришел. Сидит, скулит. Видно, замерз. Поначалу, наверное, много хлопот было. Ну, гадил там. Нет, вы знаете, почти нет. Они, видно, от природы не глупые. Но все таки кто он, папорой-то? Так и не знаете? Нет. Посмотрел всего Брема, Акимушкина, ничего. Что-то похожее по поведению. Я смотрю, он вообще добрый. Нет, с вами. Чем-то вы ему понравились. А вот скажите ему, Явлинский. Явлинский. Фу! Ой. Фу! Или там Гайдар. Где Гайдар? Рычи. Соображай. А -а -а. Вы не поверите. Сейчас он, конечно, не будет возбужден, но вообще он лапу дает. Ну, что вы говорите? Да. Я думаю, если с ним как следует заняться, можно научить служить или там как в цирке на одноколесной велосипеде ездить. А спит он да где? Да здесь же и спит на коврике. Он раньше все к нам в постель лез, пришлось отучить. все таки блоки, знаете. Ну, а кормите, конечно, педи Гриппал. Нет, вы знаете, нет, что-то у него это педи не пошло. Вообще он больше человеческую пищу любит. А тут, знаете, думал, никто не видит. Лапой открыл холодильник и как пошел наворачивать рыбу, фиш. Ну, правильно говорю. А, прямо как человек. Только что не говорит. Умный, конечно. Где Гайдар? А что это вы все ему, Гайдар, Гайдар? Это кто, Гайдар? это другой. Я что тут двоих держал. Но тот, правда, другой породы. Демократ. Yes. Будь здоров. Сначала, понимаешь, все было нормально. Потом, может, созревание началось. Стал кусаться, потом убежал. Искать не пробовали? Зачем? Куда он денется? Сам прибежит. А сейчас э, фрагмент из моего любимого художественного фильма. Jordan. Sure. Ч ты про черный ворон поешь, Василий Иванович? Думаешь, посадить нас? Не спишь? Уснёшь тут. Совесть мучает. Да и атака завтра какая-то психическая. Спи. Вот, селенок у нас маловато. Гляжу я на тебя, Василий Иванович, и думаю, непонятный ты для моего разума человек. Василий Иван. А ты в мировом масштабе мог бы командовать? Ты войсками НАТО, что ли? Ну. Да мог бы петь, мог. А армии. Да, Можно и армией. А дивизии? Да мог бы и дивизии. А полком? Да мог бы петь, мог. Ну, а узводом? Ну, э, если бы малость получится, смог бы. Взводом смог бы. Да хоть и командовал бы. Да спи, ты, чертова болячка! Ранен? Убить, Василий Иванович! Твой дурак! Ты есть русский мужик, боец федеральной армии, и подставлять свою голову не имеешь права. Вот, гляди, противник открыл ураганный огонь. Вот тут у него 10 пулеметов, вот так, вот, вот тут два. Где должен быть командир? Доба. Доба должен быть командир, потому как с таким командиром всем крышка может выйти. Ну, вот примерно в таком плане и должны быть, мои телевизионные передачи. И это все на сегодня. How